привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу протестировать вот такую покупку из магазина Fix fixprice как глина для лица и тела и волос питательная розовая алтайская с омолаживающим эффектом очищающая брала я ее за 55 рублей слышала отзывы как бы в принципе неплохие они вот хочу испробовать идет она от косметик Что то что-то написано После применения нанесите на сухую очищенную кожу на 10-15 минут. Смойте водой. В общем, сейчас попробуем. Так, вот я ее открыла. Она тут уже идет готовая. Вот такая вот. Очень мягонькая. Вообще. Вот я ее нанесла. Наносится она вообще очень легко, как крем. Прям очень Приятно пахнет, пока нравится, но сейчас идет такой холодок вообще по лицу, прям Охлажда... охлаждение такое прям. Не знаю, сейчас прохожу 15 минут и увидимся, расскажу вам что-то да как. Вот все, я смыла ее, как бы... кожа вообще классная, мне нравится, мягкая такая стала. Но вообще очень сильно холодит. Как будто бы лицо в морозилку засунула, А так, в принципе, я довольна. Но вот легкие покраснения, конечно, еще есть. Думаю, не так страшно. Должно отойти. В общем, в принципе, рекомендую. Мне понравилось. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока.